Третий уже как бы старт для зеркального ралли. Народ как бы потихоньку привыкает, приобщается. Я думаю, что интерес все равно большой, хотя многие еще изъявляют желание, но не решаются. Им нравится, они хотят, но до какого-то определенного старта, потому что это испытание и для людей, и для машин, потому что проехать тысячу километров на каком-нибудь ретро ретроавтомобиле – это все-таки испытание. В Украине единственная многодневная гонка на ретро-мобилях. Организатором является Харьковчанин, что особенно приятно. Дмитрий Львович Григорьев, он же самоход. Уже не первый раз мы едем со всей Украины. Автомобили съезжаются на финиш в Одессу. Мы все находимся на старте региона Восток. Мы приготовили машину, как бы еще прошлого года мы ее готовили, наконец она приготовлена для серьезного испытания, для автопробега в Одессу и обратно. Я как пилот, плюс штурман, он же механик, машина будет преодолевать по 500 километров в день. И я думаю, что у нас как бы, сегодня финиш в Крапивницком, завтра финиш в Одессе. А потом как бы, конечная точка – это крепость Белгород-Днестровский, где будет проходить само награждение, сам финиш и большое шоу связанное с ретро включая там отдески все мероприятия проходящие в этой крепости стартует больше шести машин сейчас вот уточняем количество Восточный дивизион отсюда стартует. Мы, как участники, наша задача строго э, действовать плану, составленному организаторами, строго дорожной книги соответствовать. Надеемся, нас не подведет техника, надеемся прибыть на финиш и, конечно, надеемся победить. Привет, дорогие наша пицца! Да! машина сделана. на